Девушкам весеннего типа требуются теплые цвета, производящие впечатление свежести. Самые привлекательные из них – это светлые и ясные оттенки. Нежная красота девушек весеннего типа будет подавлена темными или яркими красками. Вспомните солнечный майский день. Перед вами предстают цвета, которые больше всего подходят девушкам весеннего типа. Вся природа пронизана светом луга. Покрыты луга свежей зеленью первых теплых дней. Чувствуется скорое наступление лета. На деревьях начали распускаться листья. Березы покрыты сочной, почти прозрачной весенней дымкой. Весеннего типа девушки должны избегать пастельных тонов. Главное правило – никаких слишком темных тонов. Цвета всегда должны быть теплыми, пронизанные светом, наполненные радостью жизни оттенки. Когда девушке весеннего типа удается составить композицию из цветов, которые ей подходят, она выглядит привлекательной и свежей, ее глаза лучатся, а кожа кажется нежной и прозрачной.